Здравствуйте дорогие друзья, на связи как всегда Жанниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы поговорим с вами про душевное спокойствие. Я себе даже приготовил небольшой план. В этом видео вы узнаете, что такое душевное спокойствие, почему оно нарушается и как сохранять это спокойствие навсегда на долгие годы. Поэтому обязательно посмотрите это видео до конца и поставьте лайк. Итак. В первую очередь давайте с вами определимся, что же такое душевное спокойствие. Это когда вы находитесь в спокойном состоянии, то есть вы не испытываете каких-то негативных эмоций. То есть это когда у вас нет ни злости, ни раздражения, ни обиды, ни стыда, ни вины, ни страхов в любой форме. Это и есть спокойное состояние. Теперь давайте взглянем на концепцию. Да, то есть мы привыкли усложнять многие вещи, и многие люди пытаются все это так вот рассказывать, как-то сложно. А мы давайте возьмем по-простому. Вот я человек простой, и вы, наверняка, тоже. Я просыпаюсь, я ложусь спать, и вот это время меня интересует, и, надеюсь, интересует и вас. То есть, как я себя чувствую от момента, когда я проснулся, до момента, когда я лег спать. Представьте себе просто временную шкалу. Вы просыпаетесь в 8 утра, в 12 часов ночи вы ложитесь спать, и все остальное время вы бодрствуете. И в это время вы себя как-то эмоционально чувствуете. Так вот, душевное спокойствие будет возникать тогда, когда на протяжении всего дня вы находитесь в спокойном эмоциональном состоянии. То есть представьте себе как кана канатоходец, у которого есть баланс, который спокойненько идет по канату, удерживая равновесие, находясь все время в равновесном состоянии. Вот это равновесное со состояние и спокойное на протяжении всего дня, это и есть ваше душевное спокойствие, то, как вы себя в течение каждого дня в Любой момент времени чувствуете. Дело в том, что эмоции у нас возникают только здесь и сейчас. И здесь мы с вами уже переходим к вопросу, почему нарушается ваше спокойствие. На самом деле по, по самим себе, то есть мы мы как люди, у нас нет никаких переживаний. То есть, грубо говоря, мы сами себе их создаем. И по большому счету мы большую часть времени Проходим и находимся в спокойном эмоциональном состоянии. И нарушают его как раз те ситуации, которые выбивают нас из состояния спокойствия, то есть провоцируют негативные эмоции. То есть представьте себе, что у вас ровное, спокойное состояние в течение дня, и вдруг какая-то ситуация вас выбивает, вызывая негативные эмоции. Потом снова какая-то ситуация вызывает негативные эмоции, потом снова, потом снова. И получается, что эти ситуации уводят вас от спокойного состояния. Как мы можем себе это представить наглядно, чтобы это было более понятно? Я это называю эмоциональными вспышками. То есть представьте, вы в 8 утра проснулись, легли спать в 12 ночи, а за время вашего дня у вас какие-то моменты возникали эмоциональные вспышки. То есть тут я разозлился, допустим, на водителя, который меня подрезал. Тут я стал переживать за новости, связанные с ситуацией в мире. Тут у меня, допустим, я сразу не нашел папку с нужными документами, стал переживать, где же она. Тут у меня какой-то человек, продавщица не вовремя меня обслужили или долго стояли, же разговаривали мне, прежде, чем подойти ко мне. Тут я позвонил человеку, он не взял трубку, я подумал, что он не хочет со мной разговаривать. И получается, такие ситуации, мы сталкиваемся с ними, и они приводят к эмоциональным вспышкам, выбивая нас из состояния душевного спокойствия. Дело здесь как раз заключается не в обстоятельствах. Многие из вас могут подумать, что я сейчас привел ситуации, и они жизненные, что с ними ничего сделать нельзя. То есть, как я могу исправить? Это же работа или еще что-то. В этом как раз вся суть, друзья, что правда в другом, что ваше эмоциональное... А реакция негативная, она не связана с обстоятельствами, потому что есть те же самые обстоятельства и у других людей, но это их эмоционально не задевает. То есть я вам могу сказать так, что если я приду и продавщица будет разговаривать с другой продавщицей, я не буду испытывать раздражение, я не буду испытывать обиды, не буду испытывать злости. Я просто подожду или, может быть, скажу, а можно вас, пожалуйста? И все. То есть это не спровоцирует у меня никакого всплеска эмоций, я сохраню свое душевное спокойствие. Но почему же так происходит? Дело как раз в вашем восприятии таких ситуаций. Именно ваше восприятие. Отдельных ситуаций в жизни и провоцируют негативные эмоции. Есть всего шесть негативных эмоций, которые возникают. Они у вас возникают в здесь и сейчас, но реагируете вы в разных направлениях. Возьмем, например, страх. Когда вы что-то планируете, вы видите негативный сценарий и возникает страх. Когда что-то в жизни произошло и вы не понимаете, почему так случилось, вы объясняете себе случившееся одной пугающей причиной, и тоже возникает страх. Когда вы воспринимаете поступок человека как неуважение к себе, это вызывает злость. Когда вы воспринимаете поступок человека как пренебрежение к себе, это вызывает раздражение. Когда вы воспринимаете поступок человека как недостаточно любящее к вам отношение, это вызывает обиду когда вы воспринимаете свой поступок как плохой или неправильный, это вызывает чувство стыда. Когда вы воспринимаете свой поступок как ошибку, что вы должны были поступить иначе, это вызывает чувство вины. Поэтому... Когда мы повторяем вопрос, почему нарушается ваше душевное спокойствие? Оно нарушается из-за того, что вы воспринимаете неправильно события, которые возникают в своей жизни. И в результате этого восприятия у вас возникают негативные эмоции, которые выбивают вас из душевного равновесия и спокойствия. Нам казалось всегда, что это обстоятельства выбивают нас из колеи. Но нет, все все равно зависит от вас. Все зависит от того, как вы воспринимаете эти обстоятельства. И от этого и будет зависеть, нарушится ваше душевное спокойствие или нет. Теперь давайте перейдем к заключительной части этого видео. И ответим на вопрос, как сохранить душевное спокойствие. И здесь мы должны с вами понять, что есть способы, которые помогают успокоиться от тех эмоций которые возникают но на самом деле это не выход выход заключается в том чтобы научиться не создавать свои негативные эмоции. Но при этом вы уже это делаете, вы уже создаете эти негативные эмоции. Вы тревожитесь, вы злитесь, вы обижаетесь. И все это происходит на обстоятельства, которые возникают. Конечно, мы не роботы. Многие люди более осознанные, они способны правильно воспринимать обстоятельства даже... Сильно стрессовые обстоятельства не провоцируют у них каких-то сильных переживаний. И они не теряют своего душевного спокойствия. Но в большинстве случаев а, многие ситуации являются надуманными. То есть а, 10% обстоятельств, с которыми вы сталкиваетесь, действительно могут быть для вас стрессовыми. Например, если на меня прольет кофе горячий и меня это обожжет. Для меня это будет сильным эмоциональным потрясением. Ну нельзя сказать, чтобы прям сильным, но я на это среагирую. Другое дело, если я просто позвонил человеку, он не взял трубку. Согласитесь, что к этому можно относиться по-разному. Если, допустим, я что-то делаю, какая-то организация медленно плохо работает, мне прислали не тот товар, мне забыли что-то положить, то есть какие-то мелкие обстоятельства, на них можно было бы спокойно реагировать. Но нет, вы реагируете на них достаточно сильно. Поэтому здесь мы говорим о том, что 90% ваших негативных эмоций, они являются надуманными и связанными с вашим мировосприятием. Остальные 10% они связаны с обстоятельствами, действительно стрессовыми, неприятными, в которых любой человек будет испытывать негативные эмоции. Это нормально, мы люди. И вот здесь получается, как мы и говорили изначально, я встаю в 8 утра, ложусь в 12 вечера, и при этом в какие-то моменты у меня начинаются эмоциональные вспышки. В 90% случаев это надуманная ваши эмоциональные реакции, связанные с неправильным восприятием того, что произошло. Поэтому для того, чтобы сохранить душевное спокойствие, мы должны делать следующее. Как только у нас возникает негативная эмоция, мы должны определить ситуацию, на которую среагировали, и поменять в ней свое восприятие, вернуть себя в спокойное состояние. Но это может не происходить в моменте. То есть вы может думаете, что вы можете взять ситуацию, которая вас разозлила, как-то с ней проанализировать и проработать и вернуться в спокойное состояние. Нет, вы не вернетесь. Мы должны работать по-другому. У вас возникла ситуация, она выбила вас из колеи. Вы зафиксировали ее, проработали позже, когда уже сами по себе успокоились, для того, чтобы когда снова эта ситуация попалась у вас на пути вашего дня, чтобы в этот момент как раз этих эмоций не возникло. Представьте, что вы просто движетесь по такому принципу. Ситуация вызвала негативные эмоции, я ее определил, поменял к ней восприятие, продолжу жить как ни в чем не бывало. Через какое-то время ситуация снова повторяется, но теперь на нее эмоциональной реакции уже нет. То есть мы используем каждую негативную эмоцию, чтобы потом ее проработать так, чтобы ситуация, повторившись, уже эту эмоцию не вызвала. И таким образом изо дня в день Общее количество ваших эмоциональных вспышек в течение дня уменьшается. И таким образом снижается ваш уровень эмоциональности, ваш уровень тревожности. И вы, соответственно, все больше и больше приближаетесь к душевному спокойствию. И получается, что вы, как тот самый канатоходец, держите баланс, идя по тросу, сохраняя равновесие. Сохраняя свое душевное спокойствие благодаря тому, что вы восстанавливали это равновесие, когда сталкивались с негативными эмоциями. Но делали это так, чтобы это меняло ваше мировоззрение на будущее. То есть мало просто успокоиться к ситуации, которая спровоцировала негативные эмоции. Потому что в следующий раз, когда ситуация повторится, негативная эмоция снова возникнет. Нужно фиксировать ситуации, менять к ним ваше восприятие, чтобы в следующий раз, когда она повторится, у вас уже эта эмоция не возникла. Чтобы восприятие к этой ситуации поменять. И таким образом, используя все эти ситуации, которые вызывают негативные эмоции, вы можете... Обрести душевное спокойствие через просто какое-то количество проработанных ситуаций. Именно об этом я хотел вам сегодня рассказать. С удовольствием прочитаю ваши выводы, которые вы сделали на основе этого видео. Обязательно напишите их в комментариях. И спасибо большое, что смотрите мои видео. Всем пока.